Всем привет! 27 сентября известная певица Ани Лурак отметила день рождения. Артистке исполнилось 42 года. В честь этого знаменитость выразила благодарность многочисленной армии поклонников. В официальном микроблоге в Инстаграм Каролина поделилась новой публикацией, где решила выразить благодарность фанатам. «В этот особенный для меня день из глубины моей души хочу сказать одно слово благодарю – благодарю!» Подписала кадр Ани Лорак. Исполнительница также дополнила пост красивым фото, на котором предстала с распущенными волосами и красивым макияжем. Поклонники певицы и ее знаменитые коллеги бурно отреагировали на праздничную публикацию. Так, на своей инстаграм-странице Филипп Киркоров опубликовал трогательное поздравление в виде фотовидео, которое подписал следующими словами. «Вива ля вива, Ани Лорак, С днем рождения, подружка моя! В тебе есть все! Всепоглощающее обаяние, яркая харизма, талант и целеустремленность. Горжусь тобой, ты настоящий пример бойца за свою мечту. Иди смело, держись намеченного курса, никогда не сворачивай с пути к вершине. С праздником Шеди Лэйд!